Я давно нашла совет, как поднять себя самооценку. Там было написано, выйдите на улицу без трусиков. Никто не будет знать, но огонек в ваших глазах будет приманивать. Ну, я в своем родном городе так не вышла, потому что ветерок подует, огонек погаснет.